Добрый день! С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Сегодня еще одну актуальную тему разберем. Ну, уже много кто высказался о ней. Но, ну, тем не менее, для своих подписчиков, чтобы это было на моем канале, я тоже скажу. Может быть, что-то новое узнаете. Это э, речь пойдет об изъятии автомобиля для военных нуж. Ну, не только автомобиля, а любого другого имущества. Э, тут нужно разобраться, что такое изъятие, что такое продажа и так далее, и как это происходит. И вот в связи с ведением военного положения, то такие случаи ну, происходят, скажем так, и люди, ну, не, некоторые действительно попадают в ситуацию, когда все законно, и при этом у них от незнания, что будет происходить, паника, да. а есть некоторые, которые становятся вот объектом преступления, да, то есть их имущество становится объектом преступления и тогда ну что же тогда делать в таких случаях? Что нужно знать? Вот в условиях военного положения военная команда не может осуществлять, в частности, принудительное отчуждение имущества, находящегося в частной собственности граждан, согласно статьи 41 Конституции Украины, статьи 353 Гражданского кодекса Украины и статьи 8 закона Украины о правовом режиме военного положения. Также есть специальный закон, который это регулирует. Он называется о передаче принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения. И конфискация, ну так назовем, конфискация, изъятие, продажа имущества происходит только при соблюдении четырех обязательных условий первое отчуждение имущества частных лиц может производиться производиться исключительно на возмездной основе с предварительным или последующим возмещением его стоимости а вот безвозмездное изъятие касается только имущества государственной собственности то есть Изъять, когда вы там, допустим, двигаетесь на автомобиле, да, вас остановили на блокпосту и увидели что-то, допустим, ценное в багажнике и говорят, мы там изымем на нужды. Изъять не могут. Могут принудительно продать. Но, опять же, купить-продать, да, скажем так. То есть составят акт о том, что у вас изымают это имущество, вам выдадут акт. Оценка этого имущества будет у вас на руках. И только потом вы получите эти деньги, не сразу. Вот. Есть определенный порядок. Да, действительно, такое возможно, скажем так. Вы можете быть не согласны с ценой, этого, с ценой которую определили да, на месте, и обжаловать эту, ну, в судебном порядке стоимость. И так далее. Но э, такое произойти может, и это будет считаться законно. Вот. Что касается еще одного аспекта, который важен. Решение о э, таком изъятии не может принимать самостоятельно, вот, допустим, тот непосредственно э, человек, который вас там остановил да, ну, вот, на, на блокпосту. Это решение принимаются высшим командованием вооруженных сил Украины или отдельно определенными подразделениями. То есть, э, командованием, и должен быть документ, естественно, с со, Это согласовывается с государственной администрацией военной, или если ее нет, просто с государственной, государственной администрацией. Вот без согласования допускается принятие решения только в местах боевого столкновения. Ну, то есть, уже э, ну, считанные минуты, вот вы везете какой-то тепловизор, допустим, да, и очевидно, что тепловизор... Ну, может, вы везете кому-то, но он вот сейчас вот прям реально нужен. И тогда, ну, могут принять такое решение. То есть, исходя из обстоятельств, из обстановки, боевое столкновение непосредственно вот в близость до него. И тогда вот нет времени дождаться, когда там будет принято решение высшестоящим командованием, тогда в этом случае. И, естественно, кто-то один изъял, там его используют, может быть, уже вам выдают документы, акт. И оценку, и, и там вы уже дальше будете заниматься. Согласно, не согласны с оценкой. Ну, вот такой порядок. Вот. То есть ни начальник патруля, ни старший часовой, ни командир отряда территориальной обороны не наделены правом принимать такое решение. Изъятие с целью продажи осуществляется с четким документальным оформлением сделки. Момент изъятия удостоверяется подписанием акта установленного образца. Ссылку на порядок, на сам акт э, я добавлю и на закон. То есть все будет в описании. Э, можете, там, если вы поставите лайк этому видео, оно автоматически сохраняется в плейлист у вас э, видео, которым вы поставили лайк. То есть это не то, что там, это даже вот оно сохраняется. И у вас будет потом это видео, в любом случае, быстро сможете его найти. И будут у вас и образцы документы, и все. В нем, в этом акте, будет указываться основания, признаки имущества, какие-то характерные для него, какие-то конкретные. Размеры выплаченной компенсации и такое прочее. Перед э, осуществлением, ну, перед тем, как будет осуществлена продажа, проходит оценка, то, что я уже говорил. И оригинал заключения у вас будет на руках вы можете это обжаловать законом это предусмотрено вот но как говорится то что у государства нет там да нет какой-то цели все забирать и лишать имущества то это должно быть ну реально продиктовано какой-то обстановкой необходимостью и так далее имейте в виду. если у вас возникают подозрения что вы чувствуете, что что-то происходит не так. Звоните 102, фиксируйте эти факты, потому что, ну, возможно, вы, я же говорю, можете стать объектом, вашей имущество может стать объектом преступления. Вот. И тогда ну, нужно хотя бы это зафиксировать. Звоните, называйте четко фамилии, кто вас остановил, какие-то признаки, какие-то, там опознавательные знаки. Ну, иногда это спасает ситуацию иногда может вызвать со стороны того кто вас остановил агрессию да тоже сложно так давать такие советы оценивайте обстановку всегда и пытайтесь как-то выиграть время то есть задавать вопросы а вот же есть закон то есть показывать свою осведомленность Говорите, вот же у меня там пытайтесь найти в телефоне что вот а мы будем этот акт составлять и так далее то есть тяните как-то время может быть, кто-то в это время помешает, появятся еще дополнительные свидетели, знаете так. То есть, не, сразу не поддавайтесь воле того, кто хочет с вами совершить эти какие-то действия. Непонятно, законные они, незаконные. Может, они и будут законные, но, ну, как бы, вот это вот волокита может привести к тому, что, допустим, появится другой автомобиль, и этот человек, который... Появится в этот момент, скажет, да я добровольно отдам, там вот ребята, и так далее. То есть может измениться обстановка. Но это, конечно, прямо рассчитывать не стоит, но, так я же говорю, вы можете выиграть время, документы получайте, храните и потом получите за них компенсацию. Там в определенном порядке будет об этом объявлено, всем будут выдавать. Деньги, вот, согласно тех документов, которые вы предоставите. Что, когда у вас, то есть это не сразу прям на месте э, забирают, и вы тут купли продажа да, там, поторговались и вам деньги дали. Нет, деньги будут выдаваться немного позже. Вот, каком, там, я же говорю, я порядок прикрепил, там вы посмотрите, как это все происходит. Если вдруг вы стали объектом такого, ну, если ваше имущество стал объектом таких действий, можете написать мне в личные сообщения я вас проконсультирую, или в комментариях к этому видео. Предупреждаю о том, что если вы обращаетесь ко мне лично в сообщение, то, ну, я вас проконсультирую на и такая консультация может быть платной. Я стоимость этой консультации не устанавливаю, вот. Но если вы хотите без, безоплатно, я на все комментарии к видео Всегда отвечаю. Просто есть люди, которые могут писать э, в Телеграм и ждать, допустим, ответа, а когда я ставлю вопрос о том, что ну, я на все вопросы ваши ответил, мне говорят, да, спасибо. Я говорю, извините, у меня условия частной личной консультации на условиях платности. Сумму, размер оплаты вы сами устанавливаете. Если вы хотите безоплатно, пожалуйста, в комментариях я всегда отвечаю. Всем спасибо, кто смотрит, кто делится этим видео, буду рад быть полезным, так сказать, берегите себя.